городской рюкзак как выбрать супчик эксперт могу дать вам ответ есть рюкзачки и по там есть холодная сердце картинка есть рюкзачки подешевле смотрите тоже для второго они есть с карманами без и цена конечно от этого тоже варьируется разница там в 20 -30 рублей точно не помню без карманов это вот такие рюкзаки Трансформеры, из а кармана где-то здесь были. Так, так ладно, найду, покажу. Сейчас специально искать не буду. Время терять наше драгоценные не буду. Так, покажу вот такой рюкзак. Смотрите, какой красивый. Это сумка-рюкзак "Золотой Дождь". Шикарная бомбическая просто вышивка с аппликацией. Два кармана на молнии. Сзади, видите, сумка-рюкзак, трансформер. Можно прикрепить ручки и носить просто как сумку. Цена этого рюкзака тоже 2,200. Цвет серый. Основа в отделке с темно-серым. И вот здесь еще более темно-серый. Вот такой красава. 2,200. Так, есть рюкзаки школьного формата, большие, красивый деним. Он как замша, близко показываю на камеру, смотрите, какой материал. Он прям ворсистый, очень-очень приятный. Это фабрика Ливи, город Пенза, цена 1900 рублей. Рюкзаки приобрели еще до подорожания, поэтому цены у нас еще есть фиксированный уже в следующий раз цена будет на 10-12 процентов выше такой рюкзак есть вот в таком цвете есть в красивом бежево-розовом сейчас покажу камеру поворачиваю вот он бежево-розовый есть есть красивый хаки зеленый очень красивый цвет смотрите ближе покажу вот так Материал прям шелковистый. Цена у него тоже 1900 рублей. У нас, кстати, есть опт. Опт от трех штук. Любых позиций. Есть вот такой плана рюкзак. Тоже формат А4. Есть вот такой мужской формат. Строгий, без излишеств. Сзади простегнутая стенка. Простенок у него, видите, стежка с уплотнением. Ручки усиленные. Он идет не секс, но можно именно как мужской. Больше почему-то берут его мужчины. Есть вот такие рюкзаки. Это фабрика Шане. Город Пенза. Очень красивый дизайн. Смотрите. Ручка-цепочка. Красивый бисером. Это эко-кожа. Бисер называется. Рисунок. Вот, вот таким он образом. Видите, скомбинирован. Прямо красиво Это блестит все. Свет синий. Бордо. Есть чисто черный. Есть еще рюкзаки. Вот такого плана. Тоже унисекс. Подходит под формат А4. Здесь есть карман на молнии. Два отдела. На задней стенке карман на молнии. И цена этих рюкзаков 1900 рублей. Он вот один формат. И есть еще вот такой. Тоже формат А4. Сюда легко войдет. Здесь по бокам еще дополнительные кармашки есть. Есть вот такие два рюкзачка. Застегиваются они как кисеты. Сюда формат А4 не войдет. Это однозначно. Есть беж вот с такой мозаикой в отделке. По бокам кармашки на молниях. Сзади кармана нет. И есть вот такой красивая плетенка шикарная. С лаковыми вставками. Рыжий такой персиковый цвет Плетенки Очень интересно смотрится. Номера телефонов и все мои контакты всегда есть в описании внизу под видео. Не забывайте об этом. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы знать о наших новинках либо о тех сумках, которые у нас есть на наличии. Сивучие гобелены пришли. Мне так хочется их показать, потому что они ну, очень хорошенькие. Смотрите. какой красивый рюкзак. Сзади ручка трансформер. Близко показываю, красивый прям гобелен. Шикарные гобелены, правда? Еще раз гобелены. Производство Пенза. Фабрика Шане. Такой. это же модель есть. Смотрите, вот в таком гобелене. Очень красивый, голубой, с серым. Он же этна Девчонки, мы такие, может быть, красивыми, яркими и неординарными. Благодаря нашим аксессуарам любите себя, берегите себя и своих близких. Вот такой красивый светлый гобелен в отделке с красивым бордом. А еще у нас есть вот такие бабочки. Смотрите, какие бабочки. Такой цвет может пойти не только в лето, но и в осень. Красивый он данион в отделке. Посмотрите, какой рисунок. Он как будто 3D объем. Заходим внутрь, Кнопка легко застегивается. да. Здесь карман на молнии. Внутри по бокам кармашки у этой модели. Внутри карман на молнии. На передней стенке два кармашка. Не говорю о ценах. Цена этого рюкзака 1900 эти рюкзаки 1900. В общем, практически все рюкзаки 1900 рублей. А, кроме вот этих. Эти, которые я показывала. Первые синие, они полторы тысячи. Так, вот такой рюкзак из городской. Смотрите, синий металлик. Это фабрика Пенза. Фабрика оливень. Вот такой рюкзачок. Вот такой. Это зеленый. Изумрут прям красивый, красивый, темно-зеленый. На камере цвет искажен, это однозначно. В общем, вот такие рюкзачки. Вот еще смотрите, есть вот такой. Тоже это же фабрика. И тоже цена у него. 1000. А вот этого вот еще 800 рублей, кстати. Беж красивый. Коричневый. И красивый подлаченный рыжий. Ну, наверное, сегодня и все. Очень люблю вас. Пока-пока.